Те, кто как Герман Лопатин, как Желябов, те, кто пошли в 1974 году летучую пропаганду проводить, не вышло. И у Репина же как раз изображен все-таки скорее всего лаврист, либо кто-то из черного передела. То есть, ну или те, кто деревенщики, те, кто там оставались на длительное 77-78 год проживания. Это уже народ, земля воли номер два уже, когда пошло. Вот. Кропоткин считает, что вхождение в народ приняло участие не менее 700 человек, юношей и девушек. Сочувствующих Кропоткина оценивают 2-3 тысячи. Но он вообще, конечно, находился в руководящем ядре движения. Он же ведь зимой 73-74 программу составил. У них даже не было общей программы движения. Вот Кропоткин это сделал. Ну, все-таки человек с высшим образованием, пажеский корпус окончил. Гены хорошие, Рюрикович. Вот. Блестящий историк, очень рекомендую почитать его историю французской революции, он так и назывался, социалистическая, может быть, коммунистическая, я сейчас точно не помню. Ну, да-да, вот это вот дурно, когда раскрашат, я согласен, покойник такой в гробу подгримированный, под Черно-белые фотографии люблю больше. Вот. Умница, порядочнейший человек. Почему? Как и Плеханов в семнадцатом году вернулся. И претерпел, как и Плеханов, причем на три года дольше притеснений и гонения, как анархист. Не пошедший, в общем, на марьяж с Лениным. Он жил в Дмитрове, Московская область, вот, за ним следила ЧК, как оно следило и за Плехановым в последний год его жизни. У него тоже бывали обыски, как и у Плеханова. Кстати, эти обыски ускорили кончину Георгия Валентиновича. Ленин не церемонился, вот, но умер он в 20-м. И вот это был последний случай, когда ну, хоть какая-то еще революционная солидарность внутри была. Анархисты, сидевшие в московских тюрьмах, попросили, чтобы их отпустили на сутки съездить Дмитров на похороны Плиханова. Они дали честное слово, что они все вернутся. И Феликс Эдмундович их выпустил. Они съездили и все вернулись. Дальше. Больше такого доверия к собратьям по борьбе уже никогда большевики. Не оказывается. То есть Карапоткин еще своей смертью очень интересно вошел в историю вот многопланового коммунистического движения. Ну, конечно, лозунг «Анархия, Мать порядка ⁇ ему не принадлежал, как вы понимаете. Вот. Власть отреагировала на то, что начало происходить, о чем стали поступать сведения. Быстро, достаточно. Но ну, все-таки телеграф же появился и действовал уже. Прошла волна арестов. Их выявляли, арестовывали и увозили сначала в губернский город, оттуда этапировали в Москву, либо в Петербург. Предварительное заключение. К концу 1974 года волна агитации спала. Первое хождение в народ закончилось. Еще раз напоминаю, это все-таки 1978 вот 79 год зафиксировано. То, что вы здесь видите в Репине. Всероссийского бунта не произошло. Частные бунты не произошли. Произошло нечто другое, очень важное и, в известном смысле, для них, для молодежи это полезное. Они, наконец, столкнулись с его величеством простым народом, с мужиком. И получили возможность на практике убедиться, насколько они правильно его себе представляли. И насколько действительно он готов воспринять пропаганду и подняться на борьбу. Наступает новый период для тех, кто не сел в КПЗ и не ждет суда. Период размышлений. Надо было осмыслить и принять решение, что делать дальше. Но это уже совсем другая да, история. Ну, наверное, да, на этом надо поставить точку. Я слишком хотел много охватить, но лучше все-таки каждый блок проработать глубоко. Мы посвятим в основном, практически все следующее наше свидание мы посвятим внешней политике. И краеугольным камнем будет Присоединение Средней Азии, а точнее Узбекистана, то есть Коканда, Хивы, Бухары, И обострение восточного вопроса, который приведет к войне с Турцией. А также внешнеполитический процесс, если опять-таки удастся тоже охватить в Европе, которые происходят между 70-м и 71-м, то есть окончанием Франкопрусской войны, и началом восточного кризиса в конце 75-го-76-м годах, И о том, как Россия участвует в международных событиях в Европе. Вот так. То есть мы отдыхать будем в известном смысле. Это революционные темы, понятно? А будем рассматривать внешнеполитическую тему, происходящую в общем-то в те же самые... Годы, когда молодежь готовилась, а потом пошла в деревню.